Ох ты, ой -ой, ой ой ой ой как оно выглядит странно. Это чё такое? Это еда, что ли? Ой, смотрите, что творится. Смотрите, что происходит. Это что это происходит такое? Вы чё здесь гадите, что ли, а? В поисках новых интересных игр братишка скреч наткнулся тут недавно, буквально только что, на такое вот произведение. Друзья, в эфире у нас Джорни to the Savage Planet. Давайте посмотрим, что у нас за игрушечка такая. Да. Игрушечка, значит, у нас а, юмористическая, приключенческая песочница от разработчиков, которые когда-то создавали Far Cry 4. А, мы будем играть за сотрудника компании Родной Космос, которая занимается колонизацией планет. А, нам посчастливилось стать участником программы Первопроходец, то есть нас отправляют на неизвестную планету ARU-26 с минимальным оборудованием. Ну и нам, ребятки, придется сейчас на этой планете с минимальным оборудованием, я так понимаю, как-то воротить какие-то интересные... Ну а перед началом видео прошу, ребятки, о вас о маленькой просьбе. Поставь, пожалуйста, лайкосик под видосик. А братишка Скретч отблагодарит тебя совершенно новым контентом. Вот уже он перед тобой, перед глазами. Так, ну что ж, зайдя, значит, сразу же а, в игрушечку, мы видим, значит, такое меню. Кстати, она у нас уже на русском, прошу отметить этот момент. А, можно в одного играть, можно совместную игру устроить с друзьями. Можно, наверное, в настройках поковыряться и так далее, и тому подобное. Ну, я, естественно, нажму на одного игрока и поиграю, ребятки. Целью нашего сегодняшнего видео будет краткий обзор на возможности этой игрушечки, которая, ребятки, позволит вам сделать для себя определенные выводы, стоит ли играть в эту игру или же нет. Надеюсь, я вам помогу по максимуму сделать свой верный и правильный выбор. Ну, а мы начинаем. Загрузочка у нас... Сохранение профиля, это понятно. Какая-то загрузочка у нас происходит. Так-так-так. Так-так-так, что это за экран? Мы где-то очнулись. В какой-то комнате. Так-так-так. Я так понимаю, мы лежим и встаем. Ура, утро. Доброе утро, страна! Так, начинаем. Привет, меня зовут Мартин Твит, Я президент и генеральный директор компании. Спасибо за участие в программе «Первопроходец». Да, это этот тип, значит, у нас самый главный, да, я так понимаю, который всем здесь заправляет. Остановка видео. Более 30 лет, а Кингред помогал человечеству выйти за пределы Земли. Но я с восторгом объявляю, что многие эксперты называют нас четвертой в рейтинге лучших компаний по исследованию Вселенной. Экстрем экстремального климата, с которого мы начинали, с которых мы начинали. Можно, кстати, остановить видео до линии спортивной обуви и роскошной одежды для выживания. Мы постоянно стремились вести человечество вперед, от морского дна до самых звезд. Да-да-да, амбициозный такой ролик получается у нас, да. А на следующий шаг перейти от исследований колонизации. Именно поэтому ты здесь, мне говорят. Наши ученые определили несколько планет, которые могут подойти для жизни людей. Тебе до до досталось АРЮ-26, собственно, куда я и прилетел. Ага. Твоя задача исследовать поверхность планеты, описать местных существ, угрозы и возможности, и отправить данные нашим ученым а в Киндерет для анализа. Чем больше ты найдешь, тем лучше мы сможем Направлять тебя и давать тебе цели твоему напарнику <laughs> Если у тебя он есть <laughs> След упомянуть, что несмотря на все усилия По обеспечению комфорта и безопасности путешествия Недавние сложности с бюджетом и неизвестная природа при предприятия Столкнешься, означает, что мы не смогли выделить тебе оборудование Нормально вообще Отправили меня, значит, с голым, с голой жопой Но не волнуйся, твой корабль будет оснащен 3D принтером Отлично. Который сможешь сделать из старого космического мусора что-то стоящее. Замечательно. Просто великолепно. Одна маленькая деталь, все топливо корабля ушло на дорогу с Земли. Тебе придется найти местные ресурсы, которые можно будет преобразовать в топливо, если, конечно, ты захочешь оставаться на этой планете. Так, впрочем, не буду тратить свое время. Твое время. Ты ведь наверняка уже рвешься исследовать. Удачи. Отлично. По мере отправки отчетов мы будем высылать тебе обновленные сведения о прогрессе. Постарайся не умереть, до скорого! Вот такой вот тип, значит, нас тут э, подбодрил немножечко. Да, останавливаем видео, нам оно не нужно. Подбо... Добро пожаловать, меня зовут Ико, я буду помогать тебе в твоих заданиях, но. Сперва, пожалуйста, зайди в компьютер и пройди краткий опрос, если тебе не сложно, ты... чтобы мы были уверены, что у тебя с головой все в порядке. Так, что за проверочка такая? Какой еще компьютер? О чем ты говоришь вообще? Голос извне? Какой компьютер? О. Это что такое какое-то странное название? Гроб. Гроб. А это за гроб такой? Гроб. Так, давайте, ребятки, подойдем. Че у нас? Куда надо подойти? Котики, смотрите. Пожалуйста, пройди опрос на компьютере, иначе я не смогу открыть дверь. Какие, блин, все здесь злые. Давайте, пройдем, ребятки. Используем компьютер и пройдем опрос. Так, Kindred 5500 150 МГц, монитор 100 Гц, какие-то цифры маленькие очень. Так, Kindred Technologies. То загружается, то не загружается. Новый отчет, отлично. Приветствую, кажется, у тебя получилось хорошая работа Согласно твоему контракту о поощрениях для действующих сотрудников Киндреда Тебе предписывается регулярно отправлять отчеты о заданиях Давай начнем, гоу-гоу-гоу Так, а, одна из моих, а, одна из этих картинок, твое фото Космическая болезнь для некоторых следователей была проблемой Тебе затруднит выбрать твой портрет из этой галереи лиц Конечно же, кого же мы выберем, какой же у нас а, портрет из этой галереи Лис, да, вот этот мне больше всего нравится Давай его и выберем Невероятно, спасибо! Так, так, так, отлично, продолжаем Спасибо за время и исследователь Такой-то номер, это конец отчета Пожалуйста, нажми кнопку отправить, чтобы отправить свои ответы в центр обработки данных киндред Наслаждайся путешествием и никогда не умирай отправить Так, что, все что ли? Это и, и был весь опрос или что? Сообщение, добро пожаловать от Kindred. Так Поздравляем с первым днем твоего великого исследовательского приключения. С, не с, не с нескрываемой радостью приветствую тебя на планете. Название планеты Ты, ключевой звено в миссии Киндеред, по исследованию далеких планет. Крайне важно, чтобы такие храбрецы, как ты, тщательнейшим образом изучали планету, переворачивай каждый камень, сканируй каждую травинку и добывая все возможные полезные ингредиенты из каждого зверя, которого ты встретишь на своем пути. Только так ты расширишь нашу базу данных и позволишь человечеству. Расселиться по бесконечным просторам космоса Всю свою историю человечества было заперто на земле Но теперь мы можем разрастаться Можем стать более значимыми Помоги нам в этом С наилучшими пожеланиями Мартин Твит, основатель и генеральный директор Так, ну это, я так понимаю, водные у нас моменты все Нас ознакомливают эм, Производят ознакомительную работу да, Чтобы мы были в курсе, для чего мы здесь И за что мы боремся Отлично Так, какое-то видео у нас здесь есть Давайте глянем так, ха-ха-ха, здорово, твит, Ты как мне уже надоел, давай уже выходи отсюда. Да, этот чувак мне уже поднадоел, я его уже видел сегодня в телевизоре. Так, статистика у нас тоже имеется. Отличненько. Так, инопланетные исследования. А, никаких нет. А, собираемые предметы. О, как много здесь всяких разных предметов-то. Ну, я думаю, мы по ходу действий все это и найдем. Так, что дальше? Вот теперь можно начинать исследование. Пожалуйста, спустись по лестнице и... Встань в телепорт, там я тебя разложу на пупырки, а потом сложу обратно на этой славной планете. <laughs> на пупырки разложу, говорит. Так, что это такое здесь? Это, это наш лифт, да, использует... О, это у нас 3D принтер, что ли, я так понимаю? Общее, 30 здоровья, 5 э, секунд выносливости. И на, и на хурма какая-то. <laughs> название какие -то. Так, оружие, друзья, у нас тут будут обязательно оружие будет, это уже хорошо. Предметы... Какие-то тоже будут, это уже хорошо, так Я так вижу, что оранжевым отмечено то, что у меня уже сейчас исследовано Так, стандартный пояс исследователя Это у нас может переносить три любых предмета Нажмите 1 или 2, чтобы сменить предмет, понято Так, снаряжение, стандартный скафандр, такое количество конечностей сочетается, считается социально неприемлемым Так, дальше ранец Ранец, кстати, тоже есть. Для тебя уже использовал кто-то другой. До тебя ее уже использовал кто-то другой. Производитель прекратил обслуживание этой модели, но пока она работает. И визор у нас тоже есть. И продвинутый визор, помнишь, времена до... до дополненной реальности. Вот, я, вот и я не помню. <смех> нажми для переключения режима сканирования. Нажми Z, чтобы следовать. Так, ясненько. Это, значит, персонаж. А здесь мы, так понимаю, накапливаем какие-то какие значит компоненты. Алюминий, углерод, кремний. Инопланетный сплав. Звание один младший исследователь. Технологии Kinder Это персонаж. А мы можем посмотреть также записи какие-то. Да, В дневничке у нас имеются Прочитав какую-то надпись, она у нас почему-то не чернеет. Ну да, друзья, мы все можем почитать, обо всем можем посмотреть. Если захотим углубиться как следует, мы можем, ребятки, всегда ознакомиться. Журнальчик здесь имеется, черт возьми, отличненько Ну что ж, играем, ребятки, в игрушечку под названием Джорни to the Savage Planet. Или Planet. Новые Новая юмористическая приключенческая песочница. Где нас запихнули, значит, на какую-то планету И пытаются обучить нас Точнее, пытаются э С помощью нас ее исследовать Так, что это такое вообще, не пойму Гроб Е, попадать сочное блюдо Так, это а, это блюдо А, гроб, единственная еда во вселенной В которой вкус полностью соответствует названию Да-да-да, гроб Гроб, надеюсь, не помру Так, ладно, приманка 2 Приманка Что это за звук такой? Странный звук, на самом деле, интересный такой. Так вот, друзья, в общем, взяли мы немножко гроба, это у нас еда, которая позволит нам не сдохнуть, как я понимаю, но, судя по названию, возможно, я, я ошибаюсь. Восстанови работоспособность дротика. И как бы я сильно не хотел отправить этот корабль обратно на землю, чтобы у тебя была возможность повидать своих близких, если они у тебя есть, это невозможно, говорит нам голос, пока ты не найдешь на планете нужный источник топлива. Так, так, так. Отлично, друзья. И новое задание. Туда и обратно. Просмотр журнала G. Так, смотрим, ребятки. Исследуйте планету. Э, использую сканер, чтобы зафиксировать экосистему планеты прогресс э, Киндекса э, кин, кин, 4. Меня отправили... Так, это понятно. Я понял, друзья. Надо все-таки на улицу, наверное, выйти теперь же, да? Так, это что за коробочка такая? Это у нас тут что такое? Как-то мало места. Ну, по крайней мере, хотя бы кровать если я не знаю, для отдыха. Замечательно. Так, пар... пришло время уже выбраться, наверное, наружу. Так, о, а это что такое? А, это у нас место отдыха, я так понимаю. Да, здесь можно смотреть телевизор, по которому... По которому крутят Мартин от вида. Пошел ты, придурок. Так, давайте-ка мы в другое место куда-нибудь сходим. О, это что такое? Это у нас какой-то шлюзовой отсек. Что это такое? Нельзя инопланетян, да? Нельзя что-то инопланетян. А, бить инопланетян. А, кормить инопланетян нельзя. Типа, есть инопланетян нельзя, а, что-то там тоже с инопланетян нельзя, но пинать, типа, инопланетян можно. Так, денджер, опасность. Так, что зайти сюда, да, использовать телепорт, друзья. Так, первая наша телепортация, нас разложили на пупырке. Так, место посадки, дальше что? Мы вышли, и это, ребятки, у нас внешний мир. Замечательно, как здесь красиво. Как же здесь просто опупенно. Лепота, ой, липота Лепота. Ээ, добро пожаловать на АРЮ-26. Это не очень-то похоже на планету. Выглядит так, как куча оставшихся от взрыва камней. Задание только что э, стало на 100% интереснее и на 50% опаснее. Так, друзья. Для помощи в твоих исследованиях дротик располагает отряды маленьких роботов-дронов, которые могут осуществлять базовую разведку окружающего мира. Пожалуйста, запусти их, открыв внешний ящик. Так, секундочку сказка. Нажмите Z для подказа текущей задачи. Так, это что у нас было сейчас такое? Z для... А, вот туда типа мне надо, да? Давайте смотрим. Да-да-да. Вот, короче, нам сразу же показывают. Так, 15 метров это типа вход в мой отсек нашей капсулы. Так, а где-то карта есть какая-то? Я не пойму. Карты, похоже, у меня пока что еще нет. Так, ладно, идем сюда. Нажимая на Z, мы вот видим сразу же нашу цель Нам нужно подойти сейчас сюда Так, и что здесь делать? Мне говорили про каких-то дронов Ну-ка давай посмотрим, так пап, Так, так, открывайся Работай, работай уже Да что, за заклинило, черт побери а? Ну-ка, вот всегда решает кулаком удар И все сразу же заработалось Что это было? Оп, кто такой? Ты кто такой будешь? Оп, здорово, здорово, чувак Это кто такие? А, это все самые дроны Которые будут исследовать Отлично, теперь они будут показывать тебе Где приблизительно находятся ресурсы И давать другую важную информацию Отлично Дротик довольно сильно ударило И нужно просканировать наружную обшивку Чтобы определить степень ур ударистости Какая, блин, переводчица грамотная у нас Не забывай постоянно сканировать все Что видишь вокруг камеры Передаст данные в штаб-квартиру Kindred И они пришлют тебе чертежи Для всяких крутых штук Тогда ты сможешь собрать разные штуки Чтобы из них изготавливать штуки чертежей И потом эти штуки помогут тебе Не скопытиться от штук, которых ты Хороший у меня переводчик Все достаточно подробно мне объясняет Чтобы я здесь не помер на этой планете Так, глядим, ребятки Это наш дротик, так, это сканировать деталь Давайте отсканируем, что это такое Это не должно так выглядеть Кричит мне голос Поврежденное посадочное шасси Не самая мягкая посадка, но по крайней мере Мы живы Так, дальше что у нас еще есть так, смотрим, смотрим, наш дротик Осматриваем на наличие каких-то повреждений Да, о, точно, люк же не работает Он его тоже заклинил ну давайте посмотрим, так так-так-так, люк запуск запуска картографов. Картографы называют этот люк э, своим домом, или, не или называли бы, будь у них разом. <с> так, отлично, в общем, здесь мы посмотрели. Так, еще что посмотреть надо? Так, что за провода торчат? Неполя непорядок, непорядок. Так, посмотрим. Топливные баки целы, но пустые. Если тебе удастся найти местный источник топлива, ты сможешь вернуться домой. Если нет... под поздравляю ты уже дома <связывая> да оптимистично да да да главное это не сойти с ума здесь на этом на этой новой планете так это что такое здесь торчит что-то у нас все поломано я смотрю кажется тут чего-то не хватает это внешняя панель наверное отвалилась при приземлении а, местоположение твой компас пожалуйста найди и просканируй и если соберешься в путь то всегда можешь нажать кнопку исследовать чтобы снова увидеть местоположение Отлично, благодарю за подсказники Куда мне дальше? Давайте нажмем на Z И мне предлагают отправиться вот куда-то Вот туда А что такое за баночка? О, мы можем бегать Ох ты, мы можем подкаты делать даже Вот это, да, вот это, я понимаю А, это тоже, это просто банка с этим гробом Да, который у меня дохрена А что с ним можно делать с этим гробом? Так, что это было сейчас? А, о, это что это? Пощечина, что ли? Это пощечина, друзья, вот так вот мы деремся На! Шлепок, пощечина, по носу кому-нибудь. На, держи! Так, и это? Ох ты! Ой-ой-ой-ой-ой, как оно выглядит странно! Это что такое? Это еда, что ли? Да ну нафиг! Мне говорили, что это еда по недавним данным. Мне говорят, что то, что вот называется гробом, это еда. А! Из этих контейнеров можно пополнять. Фу, как она выглядит, смотрите, ребятки, противно. Что вы думаете по этому поводу? Вообще можно это такое есть или нет? Напишите, пожалуйста, в комментах. Мне как-то даже противно от одного вида становится. Так, идем дальше. Так, мне предлагают сходить, по-моему, сюда, да. Так, ну как мы подлезем? Естественно, подкат или присев мы сможем сюда протиснуться. Так, что это такое? Так, нажмите Tab для переключения режима сканирования. Так сканируем. Что этот? Что-то похоже на часть корабля. Ага. А вот и наш попавшая панель. Отлично на будущее. Если тебе нужна будет помощь в поиске цели выбранного задания, можешь ориентироваться с помощью функции исследования. Отлично, друзья. Ох ты, дротик более-менее цел, но нуждается в незначительном ремонте. Если мы когда-нибудь захотим опять взлететь. Ох, картографы нашли инопланетный сплав, который мы, возможно, использовать сможем, чтобы отремонтировать корабль. дай ка я отмечу место на карте. Давай-давай, помощник. Мне очень нужна твоя помощь. Так, время ремонта. Просмотр журнала. Так, время ремонта, значит, мы нашли недостающие, Так, найди э, мусор. Так, что мы сделали? Мы нашли, так, найди выход из, из ледяных пещер. Отлично. Так, идем дальше. Остановить, остановить отслеживание. Задание отслеживается. Нет, мы будем отслеживать от задания в любом случае. Так, что с этой штукой еще можно сделать? Не пойму. Найти-то мы нашли. Так, куда нам дальше? Так, давайте посмотрим. Так, там у нас, значит, вход. Ага, вот сюда, наверное, можно залезть. Да, раз. Чтобы залезть наверх, нажмите Space Оп, мы можем даже залазить, ничего себе Еще разочек, отлично Так, куда это мы пришли, что это за странные штуковины такие Так Я обнаружила хрупкую поверхность поблизости Просканирую, чтобы подтвердить Ну давай Так, сканируем, что это такое вообще Что это такое Что это Эти кристаллы выглядят очень хрупкими Можешь э, выместить на них накопившуюся агрессию Сейчас я буду вымещать на них агрессию так, так, похоже, тебе понадобится инструмент получше, чтобы двигаться дальше. Твой 3D принтер на борту дродика добавлен новый чертеж, который поможет решить проблему. Но для изготовления тебе понадобятся ресурсы, которые можно найти в местной фауне. Так, а че, не ломается-то? Я вымещаю энергию. Ну давай, работай! Работай, родная! Я же вымещаю энергию! А если с разгона, с разгона, с ноги, ну? Шлепок. Ничего не происходит, да, друзья, только выносливость растратил растратил. Кстати, когда мы бегаем, у нас тут вот есть... Если, ребятки, вы не заметили? Да, я вот сейчас только что заметил. У меня есть здоровье и... О, а кто такие там? Это кто это, ребятки? Чё это такое вообще? Это что за глазастый такой Пу -пу пузатик? Ты кто такой? Здорово, браток! Ты здесь местный житель, я так понимаю? Привет! Как дела у тебя? Ой! Ты меня толкаешь, что ли? Эй, родной! Что это такое? Нажмите Е, чтобы ударить или пнуть. Нажмите Е. знать еще Так, это понятно. Это понятно. Так, секундочку. Что это у нас такое за пещера? Что за представители местной флоры? Раз! Ох ты, я его, я его похоже, пиннул, да? Я его пиннул как следует, отлично. Так, секундочку, друзья, отойдите. Мне нужно срочно... О, эй, я только, только глянь, тебе удалось отыскать углерод. Повезло тебе, говорит мне, значит, голос. Повезло, повезло, мне всегда, всегда везет. Попробуй-ка это, чувачок. Ну-ка, ну-ка, чё это? Еда... Ох, вкуснотища натища-то. Да, я знал, что кому-нибудь понравится эта еда. <с> Если мне она не очень нравится, то ванта, друзья мои, пушистые. Точно она понравится, точнее. Ой, смотрите, что творится, а? Смотрите, что происходит. Это что это происходит такое? Вы чё здесь гадите, что ли, а? Вот сорванцы такие. Отлично работа, у тебя достаточно углерода, чтобы создать базовый плазменный а, пистолет, а, кочевник, 3D принтер, дротик готов поработать Вы смотрите, ребят, что происходит, оказывается, если кормить этой дрянью, нате, держите, ешьте, быстро налетели Они, кстати, углеродом могут гадить, а углерод, ребятки, можно использовать в личных целях Смотрите, что происходит, вот они поели, и пошла жара, друзья, не смотрите на это, не смотрите, что происходит Главное, это, ребятки, нам достать, добыть углерод кстати, при убийстве этих чуваков, да, если мы кого-нибудь вот так вот пнем, да, ну-ка иди сюда, вот мы, видите, его пнули, у нас углерод, по-моему, тоже вымещается, да, вот он, кстати, здесь у нас помер, и тоже после себя выделяет углерод, а ну иди сюда, п -п -п пузатенький хрен, глазастый, да, ребятки, мы можем с ними делать все, что угодно, так, отлично, и здесь у нас углерод, а это что за кусты такие, ой, это кто там быкует, ты вообще охренел что, иди отсюда, а? а ну иди отсюда, вообще оборзел, меня взял бы одну. Так, и не стану врать, мне как-то не по себе. Они такие милые такие сочные. Это точно, да, сочные, это точно. Меня видели, один из них боднул, а? Вот засранец такой, а? Как футбол играю, короче. Как футбол, прям пинок, и все, и он рассыпался на части. Так, это что такое за растение? Так, давайте, ой. Ага, вы видели, кстати, я сейчас только что разрушил, и у меня здоровье сразу же пополнилось. Замечательно, друзья. Значит, такие кусты нам надо искать. Ох, как много из него выпало-то сразу. Отлично. еще углерода мне дашь. Так, ладно, мне сказали, что у меня достаточно углерода. Так, давайте пройдем. О, вот этой штукой, кстати, можно убирать все непонятные растения. И, кстати, когда я убираю вот это растение, вот эти почему-то типы, они агрятся. А, они просто агрятся, потому что они хотят есть. Да-да-да, вот они поели, и сейчас пойдет жара жесткая, да. Поехали, ребятки. Пускай они занимаются своим делом, а мы займемся своим. Так, берем по полной этой штуке. И идем обратно в наш челнок Так, какое у нас задание? Так, давайте глянем Нам нужно сейчас куда? Нам нужно сейчас челнок, обратно домой на телепорт И поехали домой Да, нам нужно сейчас сделать пистолет, как мне сказали Так, отлично Каждый раз, возвращаясь на дротик, ты автоматически оставляешь на корабле Особранные ресурсы, однако все, что ты бросишь за пределами корабля, там И останется, пока ты самостоятельно не соберешь это и не принесешь на борт Ну, это логично, что я могу сказать так, ну что ж, мы дома, и что-то нам, ребятки, предложили сделать. Что это? Ой, какая дрянь, а по телевизору идет, да, да, да. Супер вкуснятина, прямо четвертый в рейтинге лучших продуктов питания во вселенных, стал еще сочнее, с добавкой, платином, студень, минеральным комплексом. Капец реклама этой дряни, друзья, просто реклама этого непонятного чего-то. Да, да, да, вкуснотища просто. Так, ладно, это я выключаю. Э, я уже понял, что это вкуснотища, она определенно дает э, нам насытиться. Так, что у нас здесь есть? 3D-принтер нам нужен. Так, а здесь что у нас сообщение какое-то? Так, это новое видео? Да, это у нас видео я смотрел уже. Это видео я посмотрел, оно мне уже не интересно. Так, где у меня 3D-принтер? Вот это у нас 3D-принтер. Замечательно. Так, что ж нам предложили сделать? Углерода 95 мы имеем, и можем сделать какое-то оружие. Так, да-да-да. Отлично, друзья, это мы, я так понимаю, открыли пистолет-кочевник, у тебя теперь есть оружие, самая важная вещь для любого колонизатора, замечательно, друзья, замечательно, так а это мы можем открыть? Нет, на все нужны ресурсы, а, вот это что такое? Увеличенный урон а, не может найти общий язык с местной фауной, это улучшение добавит твоим выстрелом убедительности. Вот хорошо бы было, кстати, и на увеличенный урон немножко углерода осталось, если честно. Так, что дальше? Что дальше? Голос из дне, что ты нам посоветуешь? Дальше надо идти исследовать, или что, я так понимаю? Блин, мне вот на увеличенный урон бы надо бы еще немножечко этого углерода. Как плохо, что я не нафармил его по максимуму. Но ничего, сейчас исправимся, я знаю, где его брать. Так, температура окружающей среды 27 градусов, биопараметры в норме. Так, вот этих типов надо срочно расшатать. У меня теперь есть чертов пистолет, черт возьми. Так, эти кусты, их можно теперь с помощью пистолетика убирать. Так, кушать подано, ну-ка давайте потренируемся. Раз, в глаз, да? Чё, ты не понял? Ну-ка, не сюда! Ох ты, разлетается просто на куски. Этот стоит в соплях такой. Чё, Обдала тебя, да, как следует? Остатками от своего кореша. Так, углерод, ребятки, собираем. Это что такое? Я вообще не понимаю. Так, а перезаряжать-то можно? Да, перезаряжать можно. Но на этих колобков можно не тратить силы. Они буквально с одного удара откисают. Раз, и все. Один, один удар, и все, и он готов. Раз. Ну, кстати, два удара надо с ноги. Так, да, я сейчас углерода насобираю с них как можно больше. Так, а что, больше не что ли, углерода? Так, где еще эти типы? Так, надо же мне углерода, ребятки, давайте поднатужимся в прямом смысле этого слова. На голове! Ешьте его, ешьте! Смотрите, что происходит. Ах, да, тебе удалось. Вы, ребятки, видели, что происходит? Я могу просто кинуть кому-нибудь на лоб, вот этому, например, типу, на! Так, это, это нас кушать подано называется. Так, так, так. Можно, кстати, на Ку прицелиться Да, мы можем прицелиться таким образом И запульнуть вот прям в нему, ему в голову Или вот тому в голову Давай, гать, родной, гать Так, смотрите, углерод, углерод пошел Так, прям в голову тебе, на Нет, не получилось Так, собираем, значит, это все дело Я сейчас специально, ребятки, наберу, сколько нужно Чтобы увеличенный урон у меня был от моего пистолетика Так, заберем, заберем, заберем по максимуму Ты что туда залетела? Иди сюда, говорю Ну-ка, на тебе с ноги да, замечательно Так, ого, ну и мясистая тварь а, Ты только взгляни на все эти эксперименты. Отлично стреляешь Но я так-то не стреляю, я просто их бью Так, все, хорош а, Сейчас бегаем быстренько обратно на борт И а, ус усиление сделаем И продолжим дальше выходить и, и продолжим дальше исследование Черт, я выдохся Выдохся, друзья Благо, что мы восстанавливаем быстрое выносливость Так, телепортируемся обратно Сейчас я увеличу урон а, Через свой 3D принтер Если хочешь, можешь создать улучшение Да, я как раз сюда за этим и пришел Куски мяса, жир и хрящи летят в мусорный бак. Какое расточительство. Или того хуже в туалет. Отвратительно. Опять новая реклама. Сделайте из мясных отходов мясного приятеля. Ми милый восстановительный компаньон от шламу. Просто возьмите мусор животного происхождения. Из, из лаборатории вытащенный белок. Засыпьте в воронку. И выберите количество и тип конечности И вс всего через полчаса у вас будет готовый об обниматься малыш. Да, на самом деле приятный малыш. Месной приятель, ваш милый питомец, отлично, реклама, конечно, здесь убедительная Так, готово для создания, но у нас есть, я так понимаю, улучшение Так, если сюда нам не хватает, то вот это улучшение мы можем сделать, печатать увеличенный урон Давайте сделаем, друзья, это, давайте, создание завершено Улучшенный урон у нас теперь имеется, я так понимаю, мы будем свой пистолетика наваливать более убедительно чем мы бы наваливали до этого Так, все, ребят, выдвигаемся Нам нужно дальше исследовать эту удивительную и уникальную планету Так, температура 33 градуса, биопараметры нормальные Все, ребятки, идем на исследование Так, мне... А, эти типы... Опять там, они спавнятся там постоянно, их там бесконечно Так, ну что, теперь у меня есть пистолетик, который... Ох ты, нифига себе! С одного выстрела просто все сразу же вынес Сразу себе путь протарил, Отлично! Идем дальше. Так, это была перезарядочка. Интересно, тут какие-то ресурсы с этих кристаллов есть? Нет? Что-то мне прибавляется? Нет от этого. Давайте посмотрим. Где у меня менюшка-то? Ну-ка, ну-ка. В а, менюшечку смотрим. И так, углерода 0. А, мы все оставили же на борту своего корабля. А, посмотреть не могу. Но вижу, что при разрушении ничего не прибавляется. Так, а как мне туда добраться? Мне, наверное, надо как-то запрыгнуть, да? Отлично. Так, чтобы лезть наверх, это я уже понял. Так, идем-идем, друзья. Тут надо подпрыгнуть. Раз! И я уже на этой стороне. Так, что-то здесь опять заросли. Портарим дорогу. Еще разочек. Да, все легко и просто. Что вы думали? Главное это приноровиться. Перезаряжаем, ребятки. Обязательно перезаряжаемся. О, какая красотища-то! А. Попадаем в новое место. Попадаем в новое место. И что же здесь у нас такое? Так. Да, Джорни товеш Плейн. Это у нас тут а, заставочка такая. Нам говорят, что ты, чувак, попал. Это может прозвучать странно, но ты видишь огромную башню, нависшую над тобой. Я спрашиваю только потому, что мои системы, скорее всего, функционируют. Отлично. Правильно, но ваши первоначальные исследования показали, что здесь не должно быть никаких признаков разумной жизни. А это прямо противоречит нашей гипотезе. Я немедленно свяжусь с твоим начальством. Минутку, пожалуйста. Давай, связывайся, а я тут пока осмотрюсь. Что это за странная куча такая? Ой, взорвалась, отлично. Так. Все подозрительно? О, ничего себе, оказывается. Ох, как хорошо, а. Можно прыгать на этой куче. Отлично, друзья. Паркурить можно, офигеть. Оп! А если я еще и подпрыгну, наверное, вообще высоко подлечу, да? Так, ребятки, присматриваемся, осматриваемся, вон опять эти типы, с ними я уже знаком Вот это... Я получил срочное сообщение касательно башни от нашего президента и генерального директора Ты можешь насладиться его просмотром на борту дротика Возвращайся как только сможешь Зачем мне уже возвращаться, что ли, надо? Я еще даже не это, ничего не исследовал Так, куда мне нужно идти-то, я не пойму Так Секундочку, мне нужно дальше идти Мне нужно идти вперед, вообще-то, зачем мне возвращаться-то? Не буду я возвращаться Так, что у нас здесь есть? Давайте исследовать Исследуем, друзья, странные какие-то растения, которые... Так, это что такое вообще? Раз, и все и, -и, и уничтожат, как говорится, да? Так, что... Эта штука выглядит а, отвратительно и мягко, и пружинисто Так, ну, я уже, да, я уже видел такие штуки Они действительно... А, вот это ты имеешь в виду? Ну-ка, давай попробуем Подпрыгнем Раз! Так, как-то плохо Холодное объятие ша шангара. Так, а если на нее прыгнуть, мне кажется, она ещё сильнее отпрыгнет, на меня, Нет? Воу! Здорово подпрыгиваем. Так, у нас тут какие-то новые типы, я смотрю, даже есть. Вон тут какой-то с кристаллами на спине. Так, это что за растение вообще? Вы смотрите, что творится, а? Она что-то источает что-то такое галлюциногенное. У меня просто глюки сразу же в голове от, от соприкосновения с этой штуковиной. Нет. так Так быть не должно. Так быть не должно... Карты мне до сих пор еще никакой не дали А ее можно как-то уничтожить? Раз! Ой-ой-ой-ой Ее можно спровоцировать, ребятки, на то, чтобы она Выпустила вот эти Свои зловония Но мы слишком сильно злоупотреблять не станем Так, что у нас здесь? А, меня интересует вот этот вот типок Который с а, вот этими штучками Ой-ой-ой, вы видели, что произошло? Ох, он бомбанул, как сильно, а? Ох, как сильно меня сейчас шандарахнуло Это что такое было? Че? Что это было такое? Вы видели, да? Привет, дружище. Значит, после твоей смерти я сделала твоего клона, который, который хранит воспоминания. Слушай, не думай слишком много об этом. А наша биопечать хранит воспоминания. Точная на 99, один Так что пока ты не умрешь, еще 49 раз все пучком. 49 еще раз меня могут клонировать. Офигеть, так. Тут у нас новые новости. Что у нас тут такое? Да, меня убили, ребятки. Алло, эта штука работает, прости, дружище. Так, так, так, что ты мне хочешь? Привет, я не знаю, как тебя зовут. Извиняюсь за односторонний характер разговора, но знаешь, для общения на огромных расстояниях вариантов нет. Так, так, так. Значит, насколько я знаю, ты на AR-26U, я видел первые данные... А, дальше, дальше. И должен сказать, что у меня есть несколько вопросов. А, ты знаешь, что на, что на первичное исследование не было признаков разумной жизни? Дело в том, что твоя планета, она неправильная. Отлично, неправильная. Ха, неправильная, неправильная, странная, необычная. Да, понял, я понял. Давай уже ближе к делу. Мне, то есть, нам, нам нужно знать, что внутри этой конструкции, ясно? Как наши сканеры упустили это? Кто это построил? А вы Выясни все, что только сможешь. В конце концов, мы ищем новый дом для человечества. Я понял тебя, лысый ты, чувачок. И передай эти данные прямо мне, ясно? Да, понял, я понял, все. Успокойся, я уже обновил протокол передачи данных. Пока что это будет нашим маленьким секретом. Отлично. Так, все, я посмотрел. Отлично, все, я... Так, и тут у нас, значит, еще одно видео. Еще, ребятки, нового видео Так, мы запаримся смотреть, наверное, это, эти видосы Мы их как-нибудь в другой раз посмотрим Так, меня убили, черт возьми Я вроде бы свой пистолетик зарядил А толку 0, так, 43 углерода осталось Так, еще раз, ребятки, выходим Что-то мне как-то не повезло А в прошлый раз давайте-ка еще одну вылазку сделаем и посмотрим Нам надо исследовать, друзья, и не сдаемся Продолжаем Так, температура уже 45 градусов Признаки жизни номинальные 45 градусов, нифига себе а, Играем, ребятки, продолжаем в игрушечку Journey to the Savage Planet, Planet И развиваемся Меня только что вынесли вот эти типы, да Которые очень сильно а, как-то бомбанули, что ли, я не знаю И меня просто-напросто взорвали Мы идем сейчас снова туда и постараемся не слиться Мне сказали, что у меня еще 49 жизней осталось а, Якобы меня после каждой смерти заново клонируют Возрождает и направляет дальше на исследование Так, ладно, это мы, это мы поняли, что разрушается Идем дальше Исследуем окружающую вокруг себя среду Так, это что за растения? Вот эти, в эти растения бесполезно стрелять От них вообще толку ноль Даже пощечины на них не действуют Так, идем дальше Что у нас впереди? Вот здесь мы в этой стороне, я помню, померли Давайте еще раз исследуем Я все-таки хотел а, забрать одного типа вот того вот толстенького, да, маленького, который там носит у себя на спине. Это мой труп, что ли? Это мой трупчанский такой, а? Похорони свое бренное тело. Давайте похороним. Что у нас будет? Так, давайте смотрим. Занялся похоронами свое тело. И все? Ох ты, углерод, алюминий. Ага, ребятки, видите, как выгодно хоронить свое тело? Нам за... дают за это бонусы. И, кстати, остается еще и метка, что здесь якобы... А, я первый раз помер Так, вот этот тип меня интересует Раз Что он вообще делает? Смотрите, у него на спине какие-то отростки непонятные Мне кажется, он может как-то что-то поджигать здесь, да И бомбануло, потому что Он, скорее всего, что-то поджег И просто-напросто здесь создал какую-то цепную реакцию Ну-ка, давайте из издалека в него попробуем постреляем Как? Как вообще? Можно здесь стрелять, нет? Так, вообще-то из бластера, если стреляю, то можно Так, давайте постреляем прямо в него Так, так так, так, так, смотрите, че-че-че. Ох, вот это да! Он действительно бомбит по-жесткому вообще. И просто взрывает вокруг себя все. Поэтому к такому типу близко лучше не стоять. Так, собираем все. О, тут даже кремний, друзья, есть. Совершенно новые ресурсы. Так, иди отсюда, мелкий. Тебя я знаю, ты у нас не такой а, опасный, как твой а, собрат, блин, который тут реально вынес меня на раз. Ну что ж, буду знать, что есть, ребятки, и опасные формы жизни, а, от которых следует держаться подальше. Так, больше вроде ничего такого нет. Так, ох, остались частички, надо бы их все собрать. Ну ничего страшного, мои ребятки, то, что их уничтожаем, они у нас опять резаются. Поэтому это не страшно и не критично. Так, я знаете, где не был? Я не был там а, в одной дырочке, там была дырочка такая интересная. И, скорее всего, в этой дырочке кто-то есть. Так, вот это вот номер раз, и вот с той стороны была еще одна дырочка, давайте туда зайдем. Мне кажется, там что-то у нас есть. Вот туда вот вниз сейчас проскользнем. И там, наверное, что-то есть интересное, эксклюзивное. Так, что здесь у нас такое? Так, это дрянь у нас тут висит. Что вообще можно все сделать? А если я эту хренькину кину в нее? Так, раз. Не получилось. Так, а если прицелиться? Тоже не получилось. Они просто от нее отскакивают, эти баночки наши. А взять их, к сожалению, нельзя. Так, это что такое? Взять, друзья. Так, алюминий, друзья, на нашли. А что такое? А это углерод, целый залежи углерода, офигеть Так, взорвав эту штуку, мы тоже находим Так, потрясающе, эти семена похожи на, ракушечного, на ракушечное растение Я уверен, что они могут расти на поверхности покрытым мухом. Продолжает исследование Так, семена, друзья А их взять-то можно как-то, нет? Семена, раз уж я выбил эти семена, их брать-то как-то можно вообще? Нет, не могу понять Так, а если выстрелить в него? Раз, и ничего не произошло Ну, я так думаю, они, наверное, здесь потом вырастут Давайте идем дальше, идем обратно, так, выходим, и нам нужно сейчас проверить следующую область, так, так, так, здесь мы, в принципе, ничего такого особенного не видим, вот тут, кстати, тоже можно эти семена добыть из, из этой штуковины, давайте посмотрим, так, раз, и семена у нас поскакали, папа, поскакали, так, а взять-то их как? Я их брать-то вообще не могу, что ли, получается, или что? Нет, вообще не могу, никак не могу взаимодействовать. Они просто падают, и все, и, наверное, потом во что-то вырастают. Ох ты, их тут так много. Их тут достаточно много, я бы сказал. Ну, не знаю, может быть, со временем я смогу их собирать, но пока что вообще никаких результатов. Так, спускаемся вот в эту вот дырочку, и посмотрим, что у нас здесь. Так, перезаряжать, ребятки, не забывайте перезаряжать свой пистолетик. Так, это у нас опять здесь типы. Я обнаружил поблизости органическое соединение, которое... Наших исследований, пожалуйста, просканируй его. Да, вижу. Я уже как раз-таки его достиг этого органического соединения. Давайте просканируем через наш специальный сканер. Что это такое? Hmm. Hmm, я думаю, если смешать эту оранжевую э, субстанцию с твоим запасом, э, с твоим запасом кислорода, то я могла бы усилить эффект на твой организм. Что позволило, бы, что позволило бы, тебе стать приспособленнее к местному климату, долгосрочное влияние на организм неизвестно, так что если или если решать тебе. Есть Давай, съем, чё. Так, пожалуйста, сохраняй спокойствие. <смех> Я слежу за твоей физиологией и реакцией. Параметры в рамках ожидаемо Корректируй твое здоровье и биологическую обратную связь, чтобы отразить твою улучшенную при переносимость химикатов. Я приветствую твою любовь к неизведанным. Да, мы взяли просто и сожрали какую-то инопланетную хрень. И у нас, смотрите, друзья, стало 4 здоровья. Максимальное здоровье мы увеличили. Так, это мы собираем однозначно. Так, ох ты, разбили. Да, вот в этих, кстати, штуках очень много углерода. Так, отсюда мы пришли. Туда, собственно, мы идем. Так, там, по-моему, еще какой-то... Так, тихо-тихо. Что это было? Открыто. Закрыто. Я подхожу, закрывается. Как обхитрить эту систему? А, Как-то прокатиться, если... Давайте попробуем. Ну-ка. А, вот тут, по-моему, датчик стоит. Да, вот это датчик, скорее всего. Или, или, или я ошибаюсь? Так. Нет? Или что это такое? Вот это что такое? Мне, мне кажется, это какой-то датчик. Раз. А если его залепить? Так, я сейчас субстанцию свою использую. Секундочку. Так, давайте просканируем. Так, так, так. Так, это обманчивая дрей, Похоже, отвечает на твою энергетическую сигнатуру. Ты не пройдешь, пока не отключишь ее механизмы. Сиг... Сильный разряд молнии должен сработать. А, Давай-ка посмотрю. Наш... нашли ли картографы что-то полезное, чтобы улучшить твой а, костюм. Да, для возможности создавать, создавать электричество. Я обновлю твой компас, если они что-то найдут. Отлично. А если залепить, кстати, можно же? А то улучшение нам очень бы пригодилось. Я отправил запрос в Киндрет. А еще предстоит найти на этой планете нужные ресурсы. Буду держать тебя в курсе. О, конечно! Помощник. Так, давайте попробуем залепить. Раз. Не получается. Я хотел залепить, но не получается, друзья. Так. А, а что это у меня в руке сейчас такое? Это одно из тех растений. Я что, его взял все-таки? Или как? А что, посадить-то можно его? Нет. Раз. Оу. Мы просто выращиваем эту штуку, прыгающую. Нифига себе, друзья. Вот это прикол. Мы можем вот так вот подпрыгнуть, да? Отлично. Так, а можно как-то их переключать, эти штуки? Так, туда, на стену даже кинуть могу. Так. А переключаться между ними можно? А, это один, два, три. Да, друзья, можно переключаться. О, есть и такая еще штуковина. Ну-ка, ну давайте испытаем ее. Раз! Она просто как звездочка действует, да, я так понимаю? Типа звездочка с шипами. Раз! Отскакивает. Фи, ничего особенного. Ничего особенного не происходит. А я-то думал так Да, мы, мы берем а, Ровно такое количество, которое нам необходимо Да, это все дело мы можем при... этому все дело забираем Так, углеродик получаем Так, так, так, ты что-то здесь распрыгался Про... Распрыгался, я смотрю, типок А ну-ка, иди отсюда Иди отсюда, ты агрессивный Кстати, когда они агрессивными становятся У нас сразу красным подсвечивается Так, идем дальше Идем, друзья, дальше а Вот сюда вот наверх Тут кто такие? Вы кто такие? Вы кто такие будете? А ну, все рассосались, быстро! Вот так вот, пистолетик-то у меня работает, отлично просто. Так, А всех вынесли, и они сейчас у нас заново появятся здесь. Так, а углерода, кстати, углерода, кстати, у них не нашли. Так, идем дальше. Идем дальше, исследуем эту местность. Так, так, так, что мне, что мне вообще сейчас надо сделать? Давайте глянем. 300 метров, надо идти вперед, вперед и еще раз вперед. Водичка, друзья, у нас здесь есть водичка даже. Так, окунувшись в которую, мы... Не знаю, что-то вроде восстанавливаем. Раз. А может быть и не восстанавливаем, даже не знаю. Так, идем, друзья, дальше исследуем. Нам нужно исследовать эту уникальнейшую планету. Играем в Journey Death to the Savage Planet. Да, у нас очень-очень интересная игра. Если честно, мне игрушечка нравится. Да, такая прикольная сама по себе. Так, эту штуку мы можем выбирать, да? Так, одна есть такая, знаешь, штука есть такая. Есть а у нас, собственно говоря Это наша еда Так, эти чё, это что за кристаллы? Их можно как-то разрушать? Или что с ними можно делать? Давайте посмотрим, кстати Мы можем же исследовать А, мы можем же исследовать, сканировать Да Так Это наркотики Но это хорошие наркотики для исцеления Так, отлично Я понял, друзья Теперь как все это делал лучшим образом Так, это что такое? Так, у этого гриба есть несколько от... Отпочковавшихся порост... пористых стручков И Что? Ну и что, что есть? Что-то я не, не знаю, даже мы что-то можем с него взять, нет? Эти стручки-то. Нет, похоже, нельзя ничего с этим сделать. Так, вот это что за штуковина? Давно хотел изучить, давайте посмотрим. Так. Так, ягоды этого растения съедобные вызывают легкие галлюцинации. Как? Я с тобой другой еды не спеши, их тщательно не пережевывай. Отлично. Так, а как-то можно его уничтожить? Собрать ягоду. Ой-ой-ой-ой-ой, опять нарвался, ребятки, на глюки. Опять на глюки я нарвался. Да, колбасит, конечно, здесь жестко, когда мы подходим. Так, а если пострелять в, в него несколько раз? Я его уничтожил, нет? Я, похоже, его уничтожил. Но я ему дал как следует... Ага, да, можно его уничтожить, но только нужно достаточно нехило так пострелять. И в этом растении, друзья, есть кремний. Да-да-да. Оно у нас опасное, но зато оно дает кремний. Так, эту штуку тоже можно разрушать. Из нее вылетают... Ой, как она быстро появляется. Вообще просто невероятно быстро. Раз. Да, здесь мы уже были... Ох ты, мы даже падаем, ребятки, с, с высоты. Нет, эти растения вообще невозможно. Да, хорошо, что у нас бесконечный запас. Так, здесь мы были, нет? Здесь, по-моему, мы были уже. Так, идем дальше, друзья. Идем исследуем эту уникальную планету. Ни хрена себе скелет. Вот это кости, это только часть хребта какого-то существа. Офигеть, вы посмотрите, какой он огромный, а? Так, надо как-то по нему забраться. Я так понимаю, что по этому хребету мы можем забраться выше. Так, давайте, ребят, залазим запрыгиваем. Так, вот тут можно пройти. Так, секундочку, у меня что-то как-то это... Не знаю, надо между костей пройти попробовать. Можно же, можно пройти. Я понял, что можно здесь забраться и пройти, а если пролезть как-то? Так, нет, ребятки, здесь физика у объекта слишком примитивная, поэтому мне, наверное, вряд ли получится нормально пройти. Хотя, если попробовать вот так вот между костями половировать, то мы, наверное, можем подняться наверх и посмотреть, что там у нас наверху. Так, залазь, залазь уже, родной, не боись. Зал... Так, отлично, Сюда мы залез... Ой, все-таки, все-таки слетаем, да, но я уже прошел достаточно далеко. Я хочу попробовать пройти дальше, друзья, гораздо дальше, так, так, так, так, так, не спадывай, только не падай, чувачок, мы можем пойти по этому хребту и забраться наверх. Да, друзья, вы думали, нельзя наверх залезть? А я нашел, ребятки, секретный способ, а наверх залезть можно вот таким вот образом. Так, давайте сюда сначала сходим, это что такое? Это что такое? Это у нас даже не сканируется. Ну, это, скорее всего, какой-то бутафорный такой объект, чисто ради красоты. Так, ну мы зато, ребятки, пробрались наверх. И мы теперь можем исследовать то, что здесь находится наверху. Блин, главное не соскользнуть. Так, что здесь на этих... на верхушке находится? Я здесь еще не был. Так, этот остров как-то высоко находится. И как мне туда забраться ли? Забраться-то как? Может быть, подпрыгнуть? и Хоп! Нет, не получилось зацепиться! Блин, опасно. Главное, это не сильно... сильно много не падать с большой высоты. Иначе нам придет... придут кранты. Рифма. Так, ну что ж, идем дальше. Идем, ребятки, дальше. Давайте попробуем добраться до следующей точки. А, 270 метров. Секундочку. Давайте доберемся до туда и посмотрим. Так, нам надо бы отхилиться немножко. А где растения для отхила? Вот они. Так, там еще, кстати, не такой типок ходит. Вы видите? Видите этого типка? Так, вот этого надо сначала убрать. Раз, готов. И вот этого можно уже убирать потихонечку. Он может, кстати, бомбануть. Бах! Вы видели, как сильно это происходит? Да просто надо держаться на расстоянии, иначе нам... Не поздоровится, это что, глаз из него вывалился, что ли? Офигеть, просто! А его подобрать-то можно, нет? Да, ребятки, это глаз вывалился нашего. Типа, это что такое? Это можно исследовать, нет? Давайте исследуем. Что это такое? Так, на тот случай, если тебе не хватило издевательств, что-то там, короче, мне сказали. Так. Можно, нет, вообще в это стрелять? Не пойму. Так, а если спрыгнуть на это, что произойдет? Все равно не пойму. Так, возьмем, давайте, здоровье восстановим. Так, отлично. И идем дальше. Что-то я здесь видел интересное. А, что это за прудик такой? Ну-ка, давайте посмотрим. Нырнув в него, мы не получаем ровным счетом ничего. Ага, во! Вот эти штуки надо собирать. Вот это, ребятки, я знаю, что такое. Это если мы съедаем, то... Фу, какая дрянь, а. Мы увеличиваем количество зд здоровья. Но мы сейчас какую-то бафнули, какой-то еще себе навык, я так понимаю... Да-да-да, и возможно нам это поможет Так, идем дальше, друзья, мне прям нравится исследовать этот мир Офигеть, какой мир, мир интересный Столько всего Так, это что такое? Сканировать а, Ох, какое блаженство, процедурный, природный курорт Как спокойно Это типа ванночка, да, природная Так, это я уже сканировал, по-моему, да? Это не, вылуп... это не вылупленные инопланетные яйца, можно использовать как батут. Это этично. А, нет, это эффективно. Еще как? Так, отлично, это я понял. Давайте еще посмотрим, что можно исследовать. Вообще, этих типов даже не исследовал. Кто такие? Снежная пухлоптица. Это у нас снежная пухлоптица. Кстати, ребятки, да, не забывайте сканировать, чтобы быть гораздо образованнее в этом мире. Чем вы будете образованнее и опытнее, то вам будет гораздо проще здесь... Выживать и чувствовать себя комфортно Так, идем дальше, друзья Это что такое? Вот это я не пойму вообще, что такое Так а, Это по птицам Так сразу не скажешь, что но они насквозь Какие они насквозь Так, ладно, не успел прочитать Но ничего страшного Идем дальше, друзья Идем и исследуем эту необычную планету Так, следующая наша цель находится вот Ой, как я кинул далеко, а, эту гадость Так, вот там, 240 метров, ребятки Выдвигаемся Нам нужно сейчас туда и посмотрим, что же там у нас есть а, нифига себе, скелета Какой череп-то большой Похож на череп какого-то местного мамонта, наверное Так, тут у нас типа озеро, бассейн какой-то Да, вот он Ой-ой-ой, все трещит Куда это мы поп... Ой, провалились куда-то мы походу, да? Это что за типы такие? А ну вон отсюда Они агрессивные Я, по-моему, их, по их раздраконил Эти типы, они агрессивные Смотрите Так, мажу-мажу-мажу, друзья Так, секундочку, ребятки, давайте Ой-ой-ой, надо мной, прям надо мной Так, фу, какая гадость, а ты так не взрывайся сильно Попадай, нет, хоть Попадай, попадай потихонечку Так, зарядов больше мне Я попал в ловушку прям в какую-то, а? Отлично Вы видели, просто земля я ушла из-под ног И я просто провалился В этот непонятный какой-то кратер Да, видите, что произошло Ужас какой просто Так, ну и давайте посмотрим, что у нас здесь есть интересного Это что за вода у нас такая? Так, смотрим. на твоем месте я бы не вмешивалась. Почему? Что это за липкость такая? Что это за, за жижа такая? Раз. Так. Ну, я вроде по ней прошел. И что? На моем месте. Ты не на моем месте! Так, а если мы кинем в нее что-нибудь? Давайте вот эту штуку кинем. Раз. Как она будет взаимодействовать? А, а можно в нее выстрелить? Раз. И разрушили. Так, ладненько. Это я, в принципе, понял. Так, еще что здесь? О, вот это мне нужно! Вот это мне точно пригодится. Это же у нас алюминий, насколько я помню. А, это углерод. Тут целая куча углерода просто. Такие вещи, ребятки, проходить ни в коем случае нельзя. Вот она штука, за которой я здесь. Давайте попробуем ее на вкус. Что это такое? Новый уровень. И нам, ребятки, дают еще здоровье. Что ж, хорошие и плохие новости. Хорошие новости съедобные, съедем с тобой штуки. Так что тебе намного труднее убить плохие новости. У тебя, тебя труднее убить, что, что большинство твоих костей были заменены твердыми космическими... Хорошие новости, потенциальные партнеры обожают опухлости По крайней мере я так слышала <смех> Слыхала, так, да, друзья У нас, смотрите, какое количество хп стало Прям вообще обалденно большое И это мне нравится, так, это что такое за растение, нельзя их исследовать Так, это мы уже исследовали А больше здесь, ага, это что такое Давайте посмотрим Так, это у нас а, углеродная жила Да, друзья, это я уже и так догадался Так, идем дальше, нам надо наверх подняться Я вот ту штуку так и не взял Я, собственно, за ней сюда и шел и провалился Давайте-ка выйдем отсюда и возьмем, друзья, нам нужно раскачивать свои параметры по максимуму, блин, выносливость есть, надо пользоваться. Так, съедаем эту штуковину, хоть на вид и дрянь, но а, потихонечку... Да, когда мы таких две штуки берем, у нас, я так понимаю, добавляется одна полоска к здоровью. Так, здесь никак нам не вылезти или как-то можно? Но я думаю, что мы можем... Ой, здесь мы упадем, наверное, сильно и разобьемся еще в добавок. Я думаю, что нужно выйти через низ. Ох, мы даже с такой Нет, не разбились Да, вот сюда вот нам надо, и отсюда мы пройдем благополучненько Ну что ж, выходим, друзья, выходим из этого убежища И начинаем исследовать дальше этот безумный, невероятный, непредсказуемый мир Очень много всего интересного ждет нас впереди Вы посмотрите, какая красотища Зеленые двери Зила, дебри Зила И мы, ребятки, дальше продвигаемся в нашем с вами путешествии. Ну что ж, обязательно будем продвигаться и дальше, друзья, но для этого...